здравствуйте сейчас я вам расскажу как можно на одной лицензии установить несколько сайтов если кто не знает то на одной лицензии можно установить несколько сайтов битрикс то есть на лицензии старт два сайта можно сделать и последующие лицензии стандарт малый бизнес и бизнес неограниченное количество сайтов можно на одной лицензии сделать Сейчас я покажу. У меня есть вот тут свободный домен. Сейчас мы быстренько установим <coughs> мои домены, создать домен. Ставим т.п. 8 Мы все наверное, знаем, знают как установить, да, сам двигатель. В отдельной директории я обычно устанавливаю. Так, версию печки выбираем 7.2. Сохраняем. Так, переходим в менеджер файлов <coughs> папочку ww а, находим наш домен вот сайтехник 63 удаляем все отсюда все все лишнее <coughs> Так, и закачиваем дистрибутив двигателя. Это у нас будет идти демо-версия. шаблон Вот, давайте. <coughs> На стартовской лицензии. Сейчас продемонстрируем. Так, все, наш архив загрузился, распаковываем его. Окей. Так, удаляем его сразу. Нужно. Так, и переходим на сайт. Типа, вот у нас установка. Сейчас мы быстренько установим движок. Так, принимаем соглашение. Так, вот пишем имя, электронную почту, фамилия. Установка плазировки ТФУ 8, галочку ставим. так, так, так, так. так, так. Далее. Так, теперь нам надо базу данных создать. Так, базу данных. Так, так, так, так, так, так, так. Вот это. Да, не надо сразу пока создать базу данных. Напишем сам тех. тех тут тоже так тут пароль сдаем так сразу копируем сохраняем Так, переходим сюда. Мы ну, пользователи пишем базу данных, которые сейчас создали, существующие. Так, тут пород пишем. Так, имя базы данных, тоже, которые сейчас сделаем. Так, право доступа эти оставляем. Далее. Так, вот у нас загружается установка. пароль от админки тоже там админ сдаем свой логин ну, я тоже пароль поставлю так, это не далее так ну давайте первый установим первый сайт корпоративный наверное, поставим производственной компанию демовский сайт и так далее а второй поставим корпоративный сайт услуг банка первый сайт у нас будет значит, мебельный сайт а второй мы установим давайте вот эту желтую чтобы нам понятно было, давайте красненький поставим так далее Мебельная компания. Так, установить. Так, установка пошла. Так, перейти на сайт. Так. Вот, значит, мы создали мебельную компанию. Вот, на сантехник 63 но ну, этот дом домен у меня оставался на всякий случай так вот сюда мы установили медленную компанию сейчас значит переходим в администратирование панель администратора Так, закрыть настройки настройки продукта, сайты список сайтов. Сюда мы сейчас все вернем. Сейчас создадим поддомен. Так, будет домены и создадим, значит, поддомен. Копируем, создать. Ну, к примеру это будет второй доме второй сайт у вас другой домин мы ну, на поддомине создадим так ну и наверное демо демо... техник 63 так кодировку только 8 ставим и вот на дома сантехника 63 мы сейчас установим второй сайт так так так так автоподдомины в отдельной директории вы можете оставлять в обычной папке но я оставлю в отдельной директории не так надо так так сохраняем Так, где у нас сантехник, вот демо сантехник у нас создался. Переходим в менеджер файлов, так, демо сантехник, переходим в папку, вот это все лишнее удаляем сразу, копируем, Удалить. Возвращаемся назад и переходим в наш домен непосредственно. Сантехник 63. Значит так, копируем папку битрикс папку папку поддомена. Так, демо сантехник. Нам нужно будет скопировать несколько файлов. так скопировали папочку upload тоже копируем ну, можете переносить можете скачать потом э -э закачать демо сантехник 63 в другую папку Ну я так вот делаю так проще папочка upload так скопировали асис пичпи тоже копируем Так. Демосантехник. Окей. Так, теперь индекс PHP нам будет надо скопировать. Скопировать тоже в эту папочку. Дома сантехник, Окей. Так. Ну и все, наверное. Так, теперь переходим в демон сантехник, в папку второго сайта, открываем папку Assess, php и вот это все лишнее отсюда удаляем, до, вот до этого примерно, так выровняем. И чтобы обязательно только 8 подировка была сохраняем так теперь нам нужно создать папочку Zoom link называется сейчас мы ее создадим так создать окей okay. так вот она у нас создала сейчас все все папки как то нужно мы создали сейчас вернемся к папочке вот к этой переходим в панель администратора первый сайт добавляем второй сайт так и ставим s2 первый у нас s1 ставим ну, здесь пишем что напишем мы ну, напишем второй сайт второй сайт так домино имя, то есть это у нас сай... демо сантехника, это второй сайт у нас. Э -э, сортировка, уставить текущий. Так, это я сейчас объясню, чего здесь ставим сантехник, демо сантехник. То есть под доменом название сайта, второй сайт. Так, тут немало пишем. Так, создать, поршон не создавать, запускать наши установки, заменить существующие решения при необходимости. Так, сохраняем. Сейчас перед тем, как сохранить, вот это вот значит путь путь до корневой папки копируем и вставляем вот сюда Сейчас я покажу так копируем открываем папочку суммлинк так это сохраним сохранить Ага, мы создали, и здесь значит пишем нашу имя, копируем. Тут, значит пишем путь к первому сайту, Сантехник 63. Это путь папки до первого сайта, а здесь пишем путь папки до второго сайта, то есть не пишем. Так, все. Сохраняем. Переходим в административную панель. так. А -а -а -а ой, че я пишу админ bitrix битрикс. Так, админ. Сдаем сюда пароль, который мы создавали для первого. Переходим. Так, что-то у нас пошло не так. А, нет, все нормально. Так, ну вот, мы перешли. Переходим на сайт. И давайте поставим... Первым мы ставили корпоративный сайт. То есть у нас... Сейчас мы посмотрим. На первом сайте у нас идет, значит... Сейчас, секунду. Мебельная компания, вот она мебельная компания. А на второй сайт мы установим так сайт банка. Давайте, далее, далее. Давайте вот этот синенький поставим, далее. ведь перейти на сайт ну вот как то так вот у нас второй сайт демо сантехник 63 и мебельный компании вот у нас два сайта вот это первый сайт сантехник 63 и э, Второй сайт это на сайт банка О, а что-то у нас секунду, это у нас банк идет почему-то. Так, банк шаблон у нас что-то от медленной компании. Так, настройки, пишек сайтов. Mm, -hmm. mm -hmm. is not Так, вот, да. Я думаю поставил просто. Вот у нас демо сантехника уже вот, шаблон банку у нас стоит. Вот. Знаете, компании на первом вот сантехник 63 и на демо сантехнику у нас стоит как бы название банка. Ну все, на этом все. Я оставлю ссылку на группу если кому непонятно будет какие вопросы задавать я могу то есть если что задавайте пишите я помогу вот. всем до свидания всего хорошего спасибо